Всем привет! Меня зовут Аня. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня я вам расскажу о самых главных трендах джинсов на весну и лето в 2021 году. незаменимый базовый гардероб, который должен быть у каждой модницы. И если вы не знали, то с момента создания первой пары джинсов прошло уже более 150 лет. Однако в женском гардеробе джинсы прижились всего лишь в 1950-х годах. С тех пор деним не выходит из моды, всего лишь меняются оттенки, фасоны, ткани. А если вам интересно видео о создании джинсов, кто их придумал и когда это случилось, обязательно переходите под видео. Я оставлю ссылочку. Самые модные джинсы этого лета это пастельные оттенки. Очень светлые джинсы с едва-едва уловимым оттенком желтого, розового, голубого или зеленого цвета продемонстрировала Альберта Ферретти. В Шанель отдали предпочтение более насыщенным тонам, а остальные бренды предпочли традиционные цвета. Различные оттенки голубого, синего и серого. Не обошлось и без стандартного белого цвета. Вот, например, белоснежные скини – это хит грядущего сезона. Пастельные оттенки уже сейчас можно начинать искать на весну. Пудровые, розовые, мятные или нежно-коралловые брюки любых фасонов. Темно-синяя однотонная классика также в тренде. Черный – идеальный вариант для прохладного времени года и для тех, кто хочет – Скрыть пару килограмм. Варенки также не остались в стороне. Если в прошлом году в моде был однотонный дым, то в этом подиуме взорвала вареная ткань. Это однозначный фаворит 2021 года. В центре внимания многих дизайнеров оказались джинсы клеш уверенно держатся среди модных трендов весна-лето 2021. Силуэты 70-х вновь заполонили подиум, в очередной раз напоминая о моде. Той легендарной эпохи. Нам предлагают удлиненный вариант симбиоза скини и клёша от колен. Если в прошлом сезоне 2020-2021 дизайнеры предлагали нам укороченные джинсы с подворотами, то в новом сезоне этот тренд приобрел новое прочтение. Теперь стоит отдать предпочтение длинным парам с ультраширокими и контрастными подворотами. В стрит звезды главных столиц моды уже начали покупать популярные джинсы и показывать их, как можно носить уже сейчас. А широкие джинсы уже который сезон подряд входят в топ трендов. Трубы, бананы, клешек бедра, все это будет модно и актуально еще как минимум полгода. Особое внимание обратите на модели с высокой посадкой и джинсы, длина которых превышает стандартную. Подобные модели предложили Баленциага, Лоренца. Если же хочется чего-нибудь эдакого, примерьте цветные модели, которые сейчас в моде, или джинсы в стиле пэтчворк из коллекции Шанель и Дольче Габана. Хлоя показали экстраобъемные джинсы в темно-синем цвете. Также многие дизайнеры сделали ставку на приглушенно-коралловый оттенок и завышенную посадку, как я уже говорила ранее. Диор же продемонстрировали свободные джинсы в паре с удлиненными рубашками. Поговорим о моделях oversize. Широкие джинсы в виде моделей oversize очень популярны. Модели oversize – это идеальный вариант для теплого времени года. Палацо из тонкого денима выглядят стильно и романтично. В этом сезоне также актуальной модели с разрезами по бокам или спереди. Также в трендах мужской стиль, без него никак и он коснулся и джинсов. Стильные, дерзкие, придающие образу легкости, байфренды снова в тренде. В этом сезоне они менее мешковатые и более зауженные книзу. Самые трендовые модели либо имеют подвороты, либо просто оторванный необработанный край. Если у вас остались байфренды с прошлого сезона, просто обрежьте их чуть выше щиколотки и наслаждайтесь трендовой новинкой. Уравновешиваем слегка неопрятный низ женственными блузами oversize, топами в бельевом стиле и стильными кардиганами крупной вязки. Завышенная талия это женственно и стильно. В 2021 году эта модель одна из самых популярных. Высокая посадка визуально удлиняет ноги, особенно с сочетанием с каблуками. Правда, если в области талии есть лишний объем, то лучше выбрать среднюю посадку, она визуально скорректирует проблемную зону. Эти модные женские джинсы с завышенной талией были как никогда популярны на последних показах. Дизайнеры приподняли пояс буквально всех моделей так что сделать акцент на талии можно, выбрав любимый фасон в коллекциях Dolce Gabbana. Джинсы с потертостями и дырами выглядят в новом сезоне прилично. Никаких прорезов, пол ноги, брызг краски и моделей, напоминающих одежду бродяг. Слегка потертый деним, одна-две дырочки, чаще всего на коленях. Вот и все. Примеры в коллекциях вы можете посмотреть Дольче и Кабана или Селин. Для поклонниц смелых экспериментов дизайнеры в этом сезоне подготовили что-то небанальное. Так, помимо сексуальных платьев с открытой спиной, под модный прицел попали джинсы необычных фасонов и пары с глубокими вырезами. Берберы показали джинсы комбинированного кроя и предложили джинсы с треугольными дерзкими вырезом спереди. Эти джинсы созданы для тех, кто стремится быть в центре внимания и предпочитает дизайнерские решения – джинсы оригинального кроя. И как вы заметили, что в последних коллекциях дизайнеры сосредоточились на верхней части джинсов. Следующий тренд – один из моих любимых. Этот тренд называется patchwork. На радость поклонникам оригинальных моделей, дизайнеры вновь представили в новых коллекциях и необычные джинсы в стиле Patchwork. В коллекциях представлены как джинсы из лоскутов денима разных оттенков, так и модели, в которых джинсовые кусочки сочетаются с принтованными тканями. Причем особо популярен микс принтов. Самые интересные модели были в коллекциях и Gabbana и Dior. Они показали коллекцию, построенную на сочетаниях разных фактур и оттенков тканей, где главным элементом стали джинсы. Чтобы не перегружать образ, такие джинсы лучше всего сочетать с лаконичными белыми футболками. В широком разнообразии пар джинсов не стоит забывать о классических джинсах, таких как прямые джинсы. Которые этой весной не менее актуальны Джинсы прямого кроля проще всего вписать в повседневный гардероб Ведь они легко сочетаются с любыми вещами Их можно надеть в паре с рубашкой и жакетом По примеру «Селин» Обыграть при помощи романтичной блузы с оборками и лодочек. Или составить стильные ансамбли при помощи удлиненного кардигана. И последний тренд на сегодня – это укороченные джинсы. Все их любят, все их носят и все о них знают. Длина 7 восьмых или подворот – два самых модных варианта укороченных джинсов такие модели дают возможность продемонстрировать и тонкие щиколотки и модную обувь ребята на этом все я очень рада что вы посмотрели этот ролик но ну, а мы с вами уже увидимся в следующем видео не забудьте подписаться на канал поставить колокольчик и поставить пальчик вверх с вами была ваша аня всем пока